Друзья, всем привет! Сегодня будет интересно, потому что сегодня история жизни. Не далее как. По-моему, вчера, на самом деле, не важно. мы говорили с одним нашим разработчиком, и задача у него была простая, взять два сервиса и использовать их в другом каком-то классе. Ну и когда я услышал, что нужно один сервис заинжектировать в другой, я что-то как-то сначала даже немножечко растерялся. Ну, во-первых, есть такое понятие слои использования, а в других в источниках это называется архитектура, как-то это еще может по-другому называться, но суть в том, что на мое замечание, что нельзя инжектить один сервис в другой, я услышал возражение. Очень странно, но когда начали разбираться, все прояснилось. Смотрите, у вас на экране есть такая статья в моем блоге, и, в общем-то, вот о чем я хотел поговорить. Смотрите, есть... Понятием концептуальный слой, да, когда у вас, например, э, сервисы есть, провайдеры, менеджеры, они все равно как-то делят э, горизонтально ваше приложение. То есть э, есть понятие сервис, который самый низкий, да, вот в этой статье на самом деле описывается, который самый низкоуровневый, так скажем. И Сервисы бывают разные. Например, логер. Лог-сервис. Его можно инжектировать и в провайдер, и в менеджер, и в репозиторий. Суть в том, что э, в провайдер может инжектиться в другие репозитории, другие сервисы, в менеджер могут инжектиться провайдеры, в этой статье на самом деле описано. В общем, на мой вопрос, на мой вопрос почему именно сервис-сервис, ну, в общем, так удобно, и, собственно говоря, мне это не понравилось, потому что это неправильно. Суть сводится к тому, что когда вы инжептите, одовлеваете один тип, один тип, в такой же тип у вас получается рекурсия. Может быть не получается, да, может получиться. То есть один, один разработчик в вашем, вашей команде да, сделал профайл сервис, в который заинжектил e-mail сервис а другой, ну, то есть, там, берет профайл, куда-то там отправляет, а другой взял и в e-mail сервис профайл сервис. Естественно, он выхватит ошибку, и эта ошибка будет непростая, это будет ошибка в runtime, то есть, в режиме реального выполнения программы, и, в общем, разобраться, что из них. Почему? Потому что, на его взгляд-то, он заинжектил и все нормально, то есть, искать крайнего, кто кого, куда будет, на самом деле, очень сложно. Если же представить, что у вас не два разработчика в команде, а пять или больше, ну, 7-10, то такие казусы, они будут у вас постоянны. Поэтому, собственно говоря, существует такое понятие Conversation Over Configuration, то есть договоренности по конфигурации, поверх конфигурации, да, и она используется буквально во всех фреймворках. Например, isp.net-core-mvc, isp.net-mvc. Есть другие фреймворки, которые так или иначе построены по такому принципу. А, ну и в общем в команде, если у вас таких разработчиков много, нужно договариваться и определяться, что есть понятие сервис, ну например, я говорю про нашу команду, есть сервис, это такая э, самая маленькая частичка, которая может инжектиться в разные уровни, есть понятие, допустим, провайдер, который определяет или объединяет объединение сервисов, вот это вот определение того, что в провайдер могут вливаться только репозитории, в менеджеры могут только провайдеры, это как бы такое условное. Это позволит избежать ошибок рекурсивной зависимости. Ну и, в общем-то, названия, конечно, вы можете придумать сами, какие хотите. И, в общем-то, общем наверное, на этом все. Используйте правильно договоренности, оговаривайте их, описывайте их, чтобы... Люди, которые придут в вашу команду, понимали, что они делают, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые часы да, в разработке. Ну, на этом, наверное, все. Если будут вопросы, пишите.